Здравствуйте! С вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в обзоре набор инструментов от компании HANS на 158 предметов. Артикул ТК-158Е. Именно 158Е, потому что есть у Ханса набор 158В. Это также обозначается на упаковке. Видите, комплектация 158-й набор V и 158 Е. И здесь указана галочка, что это именно 158 Е набор. Ханс это фирма Тайвань, выпускает профессиональный инструмент. Качество отличное. Пожизненная гарантия на инструмент. Кроме бит, которые идут в наборе. Потому что на биты гарантия не распространяется. И начнем мы с упаковки. Полноценный ящик из картона идет. В нем идет пластиковый кейс. С обратной стороны линейка наборов Hans. Здесь, правда, не полная, но основные наборы, которые самые популярные, указаны. Далее, что еще? Lifetime гарантия пожизненная, я уже говорил. Тайвань указывается. Вот с обратной стороны сделано Тайвань. По информации два рабочих квадрата 1 четвертая дюйма и 1 вторая То есть, соответственно две этой щетки далее их покажу хорошая полиграфия поэтому важно на подарок набор прокладка уплотнитель которая ложится между двух крышек в наборах хансона очень плотная и сверху еще имеет такое покрытие жесткое и также видите комплектация здесь указана Так, трещотки. Трещотки в наборе на 36 зубьев. С реверсом. Быстрый сброс, фиксация. То есть стандартные головки. То есть стандартные трещотки. Рукоятка полностью пластик. Разборные. То есть внутренний механизм можно, можно разобрать, трещотку смазать или заменить. Есть ремкомплект к трещоткам. Рукоятки полностью из пластика. На рукоятке надпись ХАНС. И важно то, что здесь не краской а просто надпись, а отлитые именно пластиковые ручки, уже на них нанесен логотип. И также на металле надпись Hans и номер каталожной данной трещотки. В наборах Hans идут вот такие вот монетки дополнительных трещоткам. Вы одеваете, вставляете, допустим, лодку, и в труднодоступном месте, чтобы не делать возвратно-поступательные движения, просто крутите монетку и доводите допустим, при откручивании или выкручивании такая монетка идет и к 1,4 дюйма и к 1 второй трещотке длина трещотки под 1 вторую 270 маленькая трещотка 155 мм 2 Т-образных городка 300 миллиметров и 110 миллиметров. Сама часть, на которую одеваются головки, здесь ведет хром или сталь, то есть усиленные. карданы, два кардана, также усиленные карданы идут на заклепках. Два удлинителя под большую трещотку и два удлинителя под маленькую трещотку. 1 четвертая и 1 вторая. Удлинители 250 и 125 под большую трещотку и два удлинителя под маленькую 55 и 100 миллиметров. Две свечные головки на 22 миллиметра и 16 магнит 510 миллиметров, ручка пластик, если, если что-то нужно достать. Набор Г-образных ключей, три ключа. Так, далее. И головки. Головки в наборе длинные, торксы и обычные шестигранные коробки. Начнем с длинных головок. Общее количество здесь 10 штук. В наборе идет только под квадрат 1,4. То есть под маленькую еще Размеры головок. Длинных у нас 4 мм. Далее 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 и 14. Самая большая шестигранная. Под большую трещотку, больших размеров длинных головок в наборе нет. Далее головки торкс. Общее количество их 8 штук. Самая маленькая Е8. Самая большая Е22. Головки под 1,4 дюйма, шестигранные, короткие. Общее количество 13 штук. Самая маленькая у нас на 4 мм. Самая большая здесь на 14. Шестигранные. И головки под 1,2 дюйма, шестигранные, короткие. Общее количество 17 головок. Самая маленькая 10. И самая большая в наборе на 36. Стандартно обычно идет... У нас на 30, 32. Здесь набор идет 36-я самая большая. То есть набор есть 36-я, 34-я и 32-я. Так, далее. Биты. Биты идут под маленькую трещотку. Вот набор бит. И под большую трещотку. Под одну-вторую дюйма 18 бит. Райп, крестовые, шестигранные, шлицевые и биты торкс с отверстием. Они используются через переходник. Переходник есть в наборе. Убираете нужную биту, вставляете переходник. И подсоединяете трещотку. Вот четвертую дюйма. Также есть переходник. Вот он. То есть биты можете использовать с отверточной рукояткой. Она идет в комплекте 150 мм. Ручка пластик. Есть присоединительный квадрат сверху. Вы можете подсоединять сюда трещотку. Или удлинитель. Одеваете переходник. И вставляете сюда биту. Общее количество этих бит 19 штук. Крестовые, шестигранные, биты торкс и шлицевые. Также они используются через переходник, который я показывал с трещоткой напрямую. Можете подсоединять. И есть у нас такая теточная рукоятка с реверсом. идет. Переключаете. Трещоточная она идет. Есть отдел под биты. Сюда вы можете их слаживать. С магнитом. Выбираете биту. И вставляете. Ну и также удлинитель. То есть масса вариантов использования. И переходник под головки. Также есть. Под 1,4 дюйма. Можете через переходник, через отвертку с реверсом, трещоточную, вставлять сюда головки под 1,4 дюйма подсоединять. Так, в нижней крышке все показал. Переходим к верхней. Данную отвертку уже осмотрели мы. Три отвертки идут стандартные в наборе. Крестообразная. Шлицевая одна. И Короткая. Также крестообразная. Отвертки с нам наконечником. Очень удобная рукоятка прорезиненная. С обратной стороны оказывается информация. И удобно то, что рукоятка не круглая. И на столе, если вы положите на край стола, она не скотится у вас вниз на пол. Набор гообразных ключей. Общий количество 8 штук шестигранные. Так, длина губцы и кусачки в наборе. Размер их 155 мм длина, вернее. Есть. Покрытие, ну здесь рукоятки не толстые, не с толстым покрытием, а более, такие, как сказать, нанесем пластик для, как в диэлектрическом инструменте. Так, шлещи переставные. 255 миллиметров. Ключ разводной 200 миллиметров. И обжирные клещи, также зачистные, 220 миллиметров длина. И к ним предлагается набор клемм, 34 клеммы Комплектация и все Материал инструмента хромбонадивая сталь. Гарантия пожизненная, кроме бит, которые идут. Это расходный материал считается. Кейс состоит из двух частей. Показывается у нас на упаковке, что кейс разъединяется. То есть можно использовать в инструментальных тележках на СТО. Две части отдельные. Пробуем инструмент, выпадает или нет. И все хорошо защелкнуто, а поэтому все на своих местах остается. Соединяется кейс с широкой зависой. Замки запирания металлические, съемные. Сверху накладка с логотипом Hans. Вес набора составляет 9 ,7 кг, 7 килограмма ширина 45 кейс размеры длина 37 высота 9 с половиной спасибо за просмотр нашего видеообзора за подписку на канал вы получаете дополнительную скидку в нашем интернет-магазине или за оставленный комментарий спасибо до свидания